Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики, гости канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу очень сильный заговор, ритуал для женщин, для того, чтобы напустить тоску на вашего любимого мужчину. Если на данный момент вы со своим мужчиной не общаетесь, либо ваши отношения находятся на паузе, либо же вы расстались по каким-либо причинам, или человек просто не выходит на связь, то данный ритуал будет именно для вас. Для того, чтобы он подействовал, его, данный ролик нужно слушать от начала до конца. И помните, что чем чаще вы будете его прослушивать, тем усилить его действие, тем чаще ваш партнер будет о вас думать. Прослушивать данный ролик можно в любое время суток. От этого результат не, не зависит. Он будет все таким же сильным. Итак, представьте вашего любимого мужчину и повторяйте за мной слова, которые буду произносить. Во имя отца и сына. И Святого Духа стану я раба Божия, имя мужчины, благословясь, пойду, перекрестясь. Из избы дверями, из двора воротами, выйду в чистое поле, в чистом поле стоит изба. В избе из угла в угол лежит доска. На доске лежит тоска. Я той доске, раба Божия, Ваше имя, помолюся и поклонюся. Ось я тоска, не ходи ко мне. Рабе Божий ваше имя. Води, доска, навались на молодца, в ясные очи, в ретивое сердце. Разожги у него Раба Божьего его имя, ретивое сердце, кровь горячую по мне. Раба Божьего, его имя не мог бы не жить, не быть. Вся моя крепость. Аминь, аминь, аминь, дорогие мои, оставляйте в комментариях аминь. Слово для того, чтобы этот посыл передать во Вселенную и чтобы данный ритуал сработал как можно быстрее. Так, дорогие, также напоминаю вам, что я принимаю индивидуальные заказы, делаю персональные расклады на картах Таро, провожу персональные ритуалы для вас, на определенного человека, работаем именно с ним, с его энергиями, делаю вам талисманы, обереги различные присушки, все, что как бы все ритуалы, которые вам нужны будут. Для этого обращайтесь ко мне, пожалуйста, по номеру телефона, который указан под видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.